Так, друзья, показываю вам пляж отеля Sea Beach Aquapark 4 звезды, который находится в бухте Напк-Бэй. Это достаточно такая ветреная бухта. Вот, пляжи здесь длинные, вернее, заход в море пологий, очень пологий и мелкий длинный. Смотрите, сейчас показываю, как выглядит пляжная линия. Имеется в виду вход вот в море с берегом и постараюсь также же самое еще показать вам э, пройтись по понтону где он там заканчивается что мы можем увидеть вот значит ну и сам пляж отеля смотрите как это все выглядит Значит, сейчас я вам показываю как выглядит вход в море если вы заходите с берега вот у нас такая коралловая корка она не широкая это около двух трех метров ну а дальше там будет длинный пологий песчаный заход Вот люди идут метров 20 а там мужчине всего лишь по колено и вот он понтон ребят сейчас мы попробуем на него зайти ну и пройтись до в воду кстати по шезлонгам они металлические значит матрасов на шезлонгов нету ну, грибочки стандартные барьеров для ветра я не вижу заборчиков и их не очень много Ну, в принципе пляж это не самая сильная сторона отеля сибич аквапарк сейчас мы идем по понтону который относится к пляжу сибич аквапарк и мы сейчас пойдем посмотрим именно получается там где есть спуск в воду какая там у нас глубина что у нас под водичкой смотрите вот справа вон далеке ну так вот метров то наверное да идут люди мужчина и двое деток видно что мужчине по пояс детки либо плывут скорее всего плывут вот он нырнул дальше поплыли они видимо ну опять смотрите ребят там у нас была коралловая корка пару метров и дальше песчаный вот заход очень длинный и очень пологий это темные это водоросли ну обычные водоросли я по ним ходил босиком вот но опять таки я бы рекомендовал все таки если вы там ходите по таким водорослям ну неважно вообще даже если песчаный заход лучше иметь спецобувь потому что все-таки красное море живности тут очень много чтобы не было каких-то проблем у вас на отдыхе вот мы идем подходим к первому спуску тут то ли расчищена во всяком случае вот светлая пятнышка от бирюзовой чистой водички там вот песочек ну люди стоят я вижу здесь по шею взрослым ну примерно я так понимаю метр шестьдесят, метр восемьдесят. Значит, глубина здесь будет будет где-то метр пятьдесят глубины. Тут я под водичкой снимать не буду, смысла здесь нету, тут чистое, расчищенное дно. вот кстати рыбка проплывает возле спуска все равно рыбки плавают то есть в принципе это интересно но нету того красивого разноцветного коралла и того разнообразия рыбок и только один положительный момент есть в этих спусках это то что даже если на пляже будет висеть красный флаг то именно эти заходы в море закрывать скорее всего не будут потому что тут у нас мелководье оно далеко от открытого моря и сюда практически не доходит волна в отличие от других понтонов в этом районе ребят не дошел я до конца понтона потому что понтон да? очень длинный Значит, смотрите это по-моему, там не менее 600 метров, но смысла идти нету, потому что он все равно не доходит до конца этого мелководья. Вот здесь на первом спуске я видел плавает рыбки, в общем, ну туристам нравится, все равно как-никак. А интересно, вот непривычно, что здесь рядышком вот так вот спускаясь в воду, и тут уже что-то есть интересное и красивое сейчас я уже возвращаюсь ребят э, с понтона э, смысла нету до конца идти все равно там какого-то интересного э, чего-то мы не увидим глубина ну мелко здесь здесь очень мелко ребят э, то есть э, с детьми хорошо а тех кто хочет а те кто хотят дайвинга ну ребят это не тот отель не тот пляж вот у нас закончился пляж это лес аквапарк смотрите значит показал вам береговую линию показал вам шезлонги зонтики кстати смотрите как выглядит здесь пляжное покрытие ну, здесь вот такая вот галька мелкая мелкая это возле самой пляжной линии возле конца берега там где водичка соприкасается с берегом надеюсь вам было все понятно ну вообще как бы атмосферу пляжа и суть этого пляжа у отеля селищ аквапарк то есть ну однозначно это не для тех кто хочет интересного подводного мира в общем вы комментариях напишите ребят если вы отдыхали в этом отеле вот что вам понравился пляж не понравился когда вы отдыхали летом или зимой вот напишите это в комментариях я обязательно почитаю вот было ветрено или бы не ветрено ну комфортно некомфортно то есть пожалуйста поделитесь своим мнением мне будет интересно это почитать вот ну и не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео и жмите на колокольчик Спасибо за внимание. Пока-пока.